аудитория. В эту субботу у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередное убойное ночь UFC. Ну естественно, надо рассмотреть главный бой этого события в полусреднем весе между Висентом Люки и Билалом Мухаммедом. Луке 30 лет, это боец из Бразилии, в профессиональной карьере провел 28 боев, из них одержал в 21 бою победы. В UFC выступает с 2015 года, это боец ударного стиля, в принципе является финишером. Ну, кроме хорошей стройки имеет достойные навыки в партере и в борьбе. По возможности Висента предпочитает проводить свои бои в стоячем положении, где обладает нокаутирующим ударом, но не особо горчится, если бой перейдет на конвас. Имеется у этого товарища коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу, но по тем навыкам, что он демонстрирует в октагоне, в частности в партере, хотелось бы спросить, почему этот пояс не черный. Может он засабмитить противника, что не раз показывал в своих поединках. А, кстати, в крайнем своем выступлении Лука засабмитил в первом раунде неплохого джитера и борца Майкла Кизу что, я считаю, в очередной раз доказывает его высокие навыки в этом аспекте. А у Кезе на минуточку имеется черный пояс по, ЖЖ, по БЖЖ как раз-таки. Ну, Беля старше своего оппонента на три года, бывал Мухаммед, имеется в виду, боится с США, является базовым борцом, который с каждым выступлением прогрессирует в своей ударной технике. Основная часть своих боев, Пытается забороть или заряжать своих соперников. Особенно это касается тех, кто представляет серьезную опасность стойки. Например, тот же прошлый бой его с ударником... Ой, ладно, неважно, забыл, как его зовут. Ну и суть. Неплохой ударник на расстоянии. Белал его заборол, залежал. Все три раунда навязывал ему свой стиль. Ну, тем не менее, он выиграл в этом бою. Так, ну, в профессионалах он провел 23 боя, в 20 из которых одержал победы. Ну, Висента Люка для Беля стилитически будет очень неудобным соперником, так как, кстати, бойца того Стивен Томпсон зовут, вылетел из головы. Вот, а Беля... Ой, Висенте Люка будет неудобно соперником для Бели, потому что своей стихией Мухаммеду будет сложновато, и что крайне важно, опасно с ним работать. Бойцы в своей весовой категории занимают пятые 6 строчки. Ну, Лука находится на одну позицию выше, и, в принципе, этот бой не дает особых сдвигов в турнирной таблице ни одному, ни второму бойцу. Но победитель вполне может получить возможность подраться в претендентском бою, где выигрыш вполне вероятно даст шанс побороться за титул полусреднего веса UFC с тем же Камару, Камару Усманом. Это второй бой реванш между этими соперниками. В первом бою нокаутировал Белю на второй минуте. В этом бою больше Рджиков, естественно, на победу у того же Луки. У него и стойка будет на порядок лучше, размах рук на 10 сантиметров больше, ну и удар посильнее. Ну, есть шансы у Бели перевести Луку в партер, но вопрос, кому от этого будет лучше. Бели, который особо не понимает, что в этом партере нужно делать, кроме как залеживать соперника, или тому же Луке, который в этом аспекте очень опасен и вполне может туда срочить Белю. Ну, я тут вижу больше победы Луки, конечно, и вероятно, всего досрочно. Ну, вероятно, всего это будет в первых раундах. Вот. Но хочу сказать, что меня смущает кардио Луки. В том случае, если бой зайдет в глубокие воды, как он себя будет чувствовать в четвертом-пятом раунде вопрос. Ну, что-то мне кажется, что Беля в чемпионских раундах, если, конечно, доживет до туда, вероятнее всего будет выглядеть посвежее своего оппонента. И, ну, и если ставить, естественно, на Беля, то более вероятно победу решением судей учитывая, что Лука нокаутом ну, в своей карьере ни разу не проигрывал. Ну и прежде чем делать ставку, хочу обратить внимание на тот факт, что Бели уже проигрывал Луке нокаутом в их первом бою 6 лет назад. Да, это было давно. Но по статистике в реваншах победитель обычно не меняется. Но это все-таки статистика и всякое может случиться. Ну а на момент съемки видео букмекеры еще не выложили коэффициенты на этот бой, поэтому я их... Выложу на своем телеграм-канале, ссылка на который находится в закрепленном комментарии, уже ближе к турниру. Ну а вы же оставляйте под видео свои комментарии, интересно почитать ваше мнение. Ну а так подписывайтесь на канал, стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, давайте пока, до следующего видео.